я приветствую вас на своем канале траторка сегодня тема у нас будет такая отношение мужчины к вам да будет как обычно четыре варианта вы выбираете свой и слушайте хорошо давайте начинать первый вариант Второй. третий Выбирайте свой вариант. Можете поставить на паузу, присмотреться, какая карта вам отвлекается, и выбирать. Если что, тайм-коды будут указаны в описании. А мы начнем, пожалуй. Так, давайте посмотрим для начала на мужчину. Кто? Кого вы загадали? Карта солнца. Человек очень коммуникабельный, у него подвешен язык, часто крутится в светских кругах, или у него большое количество знакомых, никогда не сидит на одном месте, прям эпицентр всех событий. И этот человек этим и является эпицентром. Он может заниматься, может заниматься консалтинговыми услугами, да? может работать в сфере продаж. Также у этого человека может быть свой бизнес и достаточно успешный, но все зависит именно от него самого. Без него ничего не происходит, и бизнес не движется. То есть этот человек постоянно находится вот прямо в самом эпицентре событий. Вот. Как-то по-другому его невозможно даже описать. Человек никогда не унывает, всегда предпринимает какие-то действия, если видит, что ему, допустим, не хватает чего-то, он обязательно найдет нужные, нужные связи, то есть, ну, все у него идет через, через горловую, я бы так сказала, чакру, и он умело пользуется этим, как-то так. Давайте посмотрим, кто вы. Mm. Но ну, вы у нас а, человек более духовно развитый, не, немного степенный, а, вы верите в причинно-следственную связь на более тонких уровнях, а, можете заниматься практической деятельностью в этой сфере там, не знаю, заниматься мантикой, заниматься психологическими практиками, возможно вообще ваше призвание в этом и состоит, да, и вы работаете и зарабатываете себе на жизнь именно путем помощи людям, оступившимся, да, возможно вы работаете в сфере, там, не знаю, в сфере медицины предоставляете какие-то услуги, связанные с реабилитацией и вот что-то вот в этом духе. Также очень близки к природе. А, ваше место силы, оно непосредственно связано напрямую с природой. То есть, возможно, вам душно в городах бывает. М вот вы как-то заряжаетесь вот, через, через природу, все, что с ней связано. А, достаточно состоявшийся человек, вы, у вас нету... В общем, вам, в принципе, как бы, да, наедине с самим самими собой вообще комфортно. Бывает а, более даже комфортно, чем в обществе каких-то, ну, незнакомых людей или, или в скоплении большого количества людей. Вы как-то вот со стороны может показаться, что немножко себе на уме, да, или слишком молчали, молчаливый, или вы застенчивы, но вы просто не, не проявляетесь так как, эм, так, как, например, тот человек, на которого вы, вы сейчас гадаете, да, потому что вам, у вас нет такой необходимости острой, да, все, что... Эм, завязано, да, на вас. Оно вам приносит и удовольствие, и наполняет, и приносит вам некий доход. Вот как-то так я могу вас характеризовать. Хорошо, давайте посмотрим, как этот человек, загаданный вами, к вам относится. А, ну, знаете, достаточно как-то битиевато, то есть, ну, я могу сразу сказать, что у него есть любовный интерес к вам, или во всяком случае э, симпатия, да, пере, э, с потенциалом на перерастание во что-то больше, но некий вот э, момент, включающийся в том, что вот этот человек э, как-то очень сильно тянет, допустим, может э, Допустим, вы договорились о какой-то встрече, да, или в совместном времяпрепровождении, и у этот человек, он может до конца не, а, не ставить вас в известность о том, вообще состоится ли ваша встреча, потому что этот человек достаточно занятой и может там перемещаться достаточно сильно, ну, вернее, часто, и он не может вам точно назвать какую-то дату там, да, и вам до последнего надо... Сидеть и ждать, когда же все-таки это произойдет. И ча Часто может быть так, что в каких-то резких а а отъездах да, он вас может не предупредить. Но несмотря на это, у него достаточно сильный к вам интерес. Ну угу. некая недоговоренность все-таки присутствует у него. А возможно, он боится, что если вы начнете о нем больше узнавать, вы, возможно, разочаруетесь в нем, как в человеке, в принципе, да. Боится, вот как-то, знаете, показать вам все свои ранки душевные. Возможно, вы не примете его таким, как он есть. Десят аркан. Ну, да, то есть человек привык как-то какой-то свободе. Возможно, кстати, у него был опыт <связычные> неудачных отношений, возможно, даже брака. Как бы сейчас он не готов к каким-то серьезным действиям, он занял выжидательную позицию и ждет каких-то действий активных с вашей стороны. На активных с ваших стороны действий ожидают. Также, знаете, не хочет тратиться материально да, на вас экономит, возможно, да, ну, может это и не показывать, но тем не менее, он думает, что если все зайдет дальше и будет продолжать заходить все более глубже, да, то у него перед вами появятся какие-то обязательства. И он не знает, готов ли он к ним, в принципе, и не вот это вот, знаете, сидение на двух стульях, оно достаточно ну, тягомотное я бы так выразилась хорошо давайте посмотрим а есть ли потенциал для этих вообще отношений в принципе да ну могу однозначно ответить потенциал есть но есть огромное но в этих отношениях вам придется всегда идти первые на контакт и будут ситуации, где вам придется как-то даже через, через себя переступать, да, для того, чтобы наладить отношения с этим человеком. Слишком он гордый, да, любит себя. Но, тем не менее, вы подстать друг другу. Но, опять же, все отношения, они будут строиться на, на вас, конкретно на вас. И если вы не захотите как бы да, уступать там, где ему гордость не позволит, то он просто развернется и куда-то спрячется, опять же, ожидая с вашей стороны каких-то действий. Да, безопасную зону куда-то, знаете, скроется с глаз головой сердце он, но тем не менее будет, э, в любых конфликтах он будет выставлять себя как жертва, э, что вы не правы, что вот э, даже переходя как-то, знаете, в крайности, я бы так сказала. Ну хорошо, а какой, какой э, э, смысл вам вообще, да, от, от, от этих отношений? Ну, тут однозначно это идет как проработка себя, как кармические узы идут, и эм, если вы сможете обуздать этого, да, э, дикого зверя, скажем так, э, то, в принципе, вы можете идти рука об руку вместе, но, опять же, все зависит в этих отношениях от вас, от вашей, от вашей мудрости, да, вот тут выпала жрица. Да, и полной готовности ему подчиняться даже, я бы так выразилась. Потому что этот человек будет с вами даже, может быть, конкурировать. Да, конкурировать о многих вещах, которых, например, вы, даже о которых вы подозревать даже и не будете. И вам нужно его вывести на диалог и вот каждый раз делать вот этот шаг вперед со своей стороны. Так что решайте сами, думайте сами. Я надеюсь, вам понравился этот вариант расклада и откликнулся, и вы останетесь довольны, скажем так. Мы переходим ко второму варианту. Единички, я надеюсь, что вы оставите свой комментарий внизу под видео или поставите лайк. Если вам не зашло, то можете поставить дизлайк. Буду благодарна за любую активность на канале. А я приветствую второй вариант. Второй вариант, кого вы тут загадали. Ну, тоже мужчина такой. Либо он молодой, либо занят реализацией да, себя. Угу. В каких-то начинаниях находится. Вот у него сейчас самое важное для него это денежный ресурс, который он пытается заработать. Как-то найти себя в этой жизни, да? Найти эту самую нишу. Где он спо спокойно будет развиваться, пока вот этот фундамент вот под ногами у него а, этот фундамент не сформировался. Хорошо. Давайте посмотрим на вас. Четверка жезлов. А -а -а -а -а. Есть такой вариант, что вы познакомились через интернет. Ну, вот у меня такое ощущение складывается, да. Как-то вот вы сидите дома преимущественно, да. Не особо я так скажу, что вы человек, который активный образ жизни ведет или там социальную жизнь, физическую, да. Как-то у вас все происходит, ну, во всяком случае сейчас, через, через коммуникации, интернет, знакомства и так далее обожглись, видимо, да, возможно, в далеком детстве или, в принципе, то есть вы не склонны к тому, чтобы там подходить и знакомиться первым, да. Окей. Но вы открытый достаточно человек, но при этом, я как понимаю, ранимый, то есть вы очень подвержены критике в свою сторону, очень важно для вас мнение окружающих, но и при этом оно приносит вам больше боли и страданий, да, если эта критика будет достаточно негативного характера, да, вместо того, чтобы пойти в новое, вы, наверное, завистите. Вот такое вот. Хорошо, ладно. Давайте еще немножко посмотрим на вашего выбранного человека, на которого вы смотрите, на мужчину, да. Человек с чем-то борется преодолевает. Опять же, скорее всего, это связано с поиском себя, да, в этой жизни. Возможно, он часто меняет место работы. Нет какой-то постоянной, постоянного заработка то тут, то там он пытается, да, что-то. Но он пытается, несмотря ни на что. Есть какие-то внутренние переживания по поводу своего будущего, как оно все сложится. Я бы не сказала, что он ищет легких каких-то путей, да. И несмотря на это, есть впечатление того, что человек не готов к серьезным отношениям, могу сразу сказать. Ну, хорошо, ладно, давайте посмотрим его отношение к вам. Ну, сразу возникает чувство, что он на вас агрится. А за что агрится, не могу точно объяснить. Давайте попробуем более глубокий анализ сделать. Ну, знаете, такое впечатление, как будто вот он сейчас занят заработком, да, каким-то реализацией себя, а вы перетягиваете канат на себя, то есть, чтобы он обращал больше внимания на вас, участвовал как-то вот в отношениях, да, между вами, делал первый шаг, но он не готов для этого. Он понимает, что у вас какая-то стабильность есть, которая ему не достает, и он не потянет элементарно вас. И вы за это можете ему предъявлять, но в плане недостатка внимания. Но как он, как мужчина, да, будет вам это внимание оказывать, если все завязано на в нашем мире сейчас, да. И любые походы в кино, это все стоит денег. А как ему, да, гордость будет позволять, там, просить у вас денег, чтобы вы оплатили, там, ну, это... Для него это вообще, ну, как бы, мягко говоря... Ну, зазорно, что ли. То есть он не понимает этого. И есть такое ощущение, что он пытается, знаете, как-то слиться в последний момент. Или, или держать вас на расстоянии, что ли. Вот некое такое ощущение у меня складывается. Может, вы его не поймете. Вот такое вот ощущение складывается. Ну, потому что он как мужчина, как, как мужчина такой, э, то есть в нем заложены, да, некие качества настоящего мужчины. Но он пока что не занял ту нишу, которую, да, вот этот фундамент у него пока еще не сформирован. И он не может э, в серьезные отношения идти по легкости, э, в отношении вас он не готов идти. Потому что видит, что вы женщина достойная, вы как бы настоящая, как бы это выразится, будущая мать детей, там, да? то есть вы женщина высокого полета, но его вот эти вот его к вам чувства, да, они не позволяют пойти по отношению к вам по легкости, поэтому может вот так вот себя вести немножко двояко, непонятно вызывать диссонанс некий. Хорошо, давайте посмотрим, а есть ли потенциал для этих отношений. <свот> <свот> <свот> Смотрите, возможно, этому человеку придется уехать куда-то далеко, чтобы зарабатывать достаточно. Если вы готовы ждать его, да, эм, жить в бедности, да, но как бы в радости, грубо говоря, да, для достижения его реализации, то потенциал для этого есть. Ну, а нужно ли оно вам? У вас уже уклад свой собственный, сформированный, и тут зависит только от вас, опять же, строить ли с ним эти отношения, потому что это все затянется надолго, достаточно долгий период от, ну, там, года, трех лет и дальше. То есть ну, тут неизвестно точно, когда вот он все-таки э, будет доволен да, своим статусом, заработанным. И вы будете тоже, если, допустим, последуете за ним, отрезаны от своих родных мест, от э, своего э, насиженного, скажем так, э, ухоженного дома и так далее, родственников, близких, друзей, вообще образа жизни, да, своего... Вам будет тяжело, и, и ему некогда будет с вами возиться, утешать вас, потому что он будет весь в реализации. Так что смотрите сами. Я надеюсь, я вам что-то помогла. Мы переходим ко второму варианту, о, к третьему варианту. Дочки, я вам говорю еще раз спасибо. Надеюсь, вы подпишитесь или поставите лайк, дизлайк. Я буду благодарна за любую активность на своем канале. Третий вариант. Я вас приветствую. Кого вы здесь загадали? Давайте посмотрим. Интересно. Вообще расклад назывался, как бы отношение мужчины к вам, да, но тут как бы, вышел королева С мечей. Возможно, рядом с этим мужчиной какая-то королева находится, да, какая-то женщина рядом. Либо это вы выпали. Давайте посмотрим. Мужчина. Нет, опять женщина выпала. Ну ладно, хорошо, давайте на вас посмотрим. Тут да, какая-то баталия между женщинами больше, чем мужчина почему-то не показывает. Либо это мужчина, который с достаточно женскими замашками. Так. Давайте посмотрим. Мужчина. Мужчина дурачок тут выпал. И причем у него либо рядом с ним две женщины находятся достаточно сильные, которые решают за него, да, куда и что ему там, как он будет себя э -э, вести, да. А, а тут, получается, король выпал. Так, хорошо. Давайте вот так тогда сделаем. Может, что-то у нас карта сегодня лукавит. Король жезлов и королева мечей. Да, дурак и императрица. А... Так, тогда это все обретает смысл. А, смотрите. Для начала вот с вас начнем, да, вот если это вы, получается, да. Ну, в данном случае я так это буду трактовать. Вы императрица, королева мечей. Вы находитесь в новом... Вы ушли, видимо, от, этих, от этого мужчины, как бы, я так понимаю, бывший, да, бывшего просматриваете Или человека, который... На которого которого вас интересует, как он к вам относится, но между вами какой-то вот холод проскальзывает, да. Этот мужчина также высматривает вас, м -м, издалека узнает о вас а, через каких-то общих знакомых соцсети, да. М -м -м, а вы просто ждете, когда этот человек проявится вообще в принципе в вашу сторону. <coughs> Хорошо. Что за мужчина? Мужчина, который считает, что вы его предали, вы его не выслушали, что вы не правы, что вы все как-то с плеча рубанули. Но я тут не вижу вообще, ну, знаете, ни одного, ни одной любовной карты. Как ни странно. Возможно, это давно, давно э, решенный вопрос, да? Или это может быть просто какой-то потенциальный э, ваш, не знаю, мужчина-враг или еще что-то в таком духе. Хорошо. А вы что к нему? У вас был какой-то к нему интерес, да? То есть он, вы ему симпатизировали. Но долго вы что-то ждали от него. Вот. Такое впечатление, как будто он вас использовал, да? для своих корыстных целей, да, и считал, что это, типа, нормальное явление. А почему? Потому что вы ресурсная достаточно женщина. Угу. Да, вы ресурсная женщина, у которой, в принципе, все нормально. Но вы сейчас трансформацию находите. То есть для вас это человек оказался, все время забываю это слово, этот, этот человек для вас оказался не просто болью, да, а неким детонатором, да, который запустил у вас необратимый процесс, да, где через боль и терзание, да, вы смогли как-то встать, отряхнуться и пойти дальше в новое, в более лучшее, и как-то реализоваться э, серьезнее намного, чем у вас было. То есть вы, вы были вот в его глазах, тут эти королевы превратились в императрицу вообще. но он, так я понимаю, остался. Да, несмотря на это, он его к вам тянет, он без вас не может... Ну, скорее всего, это кармические какие-то либо отношения были. Да. Ну, вот прям чувствуется, знаете, от него такая, такой холод и желание, знаете, отомстить вам. Отомстить вам с вот это вот блюдом, которое подается холодным, да, вот это вот. А вы вот как будто просто идете дальше в новое, но при этом держите оборону. Симпатия у вас к нему была, но она была там в начале, да, но потом вы поняли, что человек с гнильцой и... То есть, через манипуляции, да, попытался там воспользоваться вашими какими-то ресурсами для обогащения себя, да, и вовремя вы это все обрезали, обрубили, да, и поехали в новое. Да, неприятно, очень тяжело. Возможно, это близкий человек был, даже, может быть, кстати говоря, родственник. Интересно. Нет, вы как бы... Вы понимаете, что он за вами следит. Что он пытается как-то, знаете, дать о себе знать. Э -э, если даже активно не проявляется. Но вы знаете, что он просто петушится лишний раз. Показывая, как у него сейчас... Э -э, не знаю, как он себя там реализовал, что у него там, не знаю, 10 майбухов и там 20 квартир и 5 островов, да, но на самом деле ничего из этого нет, он находится просто э, в каких-то иллюзиях, э, ну реально, петушиться по, по, по большому счету, тут даже больше не сказать. Хорошо, как дальше будут развиваться события, будет вот человек проявляться, что-то предпринимать в вашу сторону. Нет, человек загнан в угол. Человеку, чтобы до вас добраться, нужно... О, даже, возможно, настолько далеко он от вас находится, что ему потратить денег достаточно придется, и расстояние покрыть огромное, да. Eh, да, мне кажется, у него духу не хватит. Он просто знает, что он, ну, как бы... обкакается, короче говоря, по пути. Как только. Возможно, у него там, знаете, и, и, и в одном месте подгорать будет, но этого запалом надолго хватит. Как только там я не знаю, он полпуси проедет, он поймет, что, ну, блин, он только шутом окажется в итоге, да? У нас Мексиа поставит. Да, вы все свои, вы все свои, как бы это сказать, оборону всю свою держите, у вас все под контролем. Вас, вам есть в кого и что упустить ход да, для ликвидации этого человека на своем пути, и он вот этот э, видит, и несмотря на то, что вы э, не говорите об этом вслух, внутренние ощущения у него четко это э, анализирует, да, и он боится вот, реально э, ошпариться у вас. Ну, я сомневаюсь, что он попытается вам как-то, знаете, там элементарно даже написать сообщение. Ну, реально человек он АГ, поэтому Тем более вы за ним наблюдаете, да. Вы понимаете, что если только сунься, только сунься, я тебе такого дьявола устрою, что ты навсегда запомнишь. Да. Да, он поранил вас. Для вас это стало стимулом для развития. Хорошо. Третий вариант. Я надеюсь, я вам чем-то помогла. Надеюсь, вы оставите свой комментарий, у кого как проигралось. И поставите лайк, дизлайк. Подпишитесь на канал. Будете следить за развитием этого канала. Я с вами прощаюсь и приглашаю четвертый вариант. Четвертый вариант. Давайте посмотрим, кого вы здесь загадали. Ну человек сидит э, в стагнации, однозначно. Он сейчас э, о чем-то переживает. Возможно, он по поводу будущего или тяготит его прошлое. Сейчас узнаем. Человек достаточно яркий Тут однозначно идет Творец своей судьбы да. Но что-то вот случилось, что-то произошло Возможно, прогорел бизнес Возможно, предали близкие люди Возможно, что-то не получилось Так, как хотелось И все это Из-за обстоятельств Каких-то, знаете, резких перемен Которых он даже не подозревал Хотя с его Складом ума И возможностей было бы ну, для него было бы странно это не заметить но это произошло в самый вот неподходящий момент вы знаете удар под дых что называется и это выбило его из колеи прямо серьезно откатился он как-то назад Возможно, кстати, это связано с женщиной. Если мы смотрим на него и смотрите вы, возможно, это с вами связано. Давайте посмотрим. Вы. Вы как-то категорично к нему относитесь? Что же произошло? Он прям так накосячил? Или вы перестали мириться с чем-то и пошли в новое? Какую-то тайну вы узнали о нем? Тоже совершенно, я так понимаю, спонтанно вы не ожидали этого. То есть реально неожиданность была. То, что привело вас просто в... Убилы, короче говоря, вас. Не ожидали вы от него, что так произойдет но несмотря на эту трансформацию вы прошли достаточно быстро и пошли новые хорошо давайте для начала посмотрим а, ваши к нему отношения а, ну понятно королева мечей там король еще был хорошо а его его отношения к вам теплые воспоминания любимая женщина расстояние между вами любовь всей его жизни стабильные красивые самые лучшие понятно выбор короче неправильно сделал по легкости отнесся не рассчитал получил по заслугам хотел хотел он к вам проявиться даже пытаться да вот тут любимые был пытаться вот эти расстояния между вами покрыть, но запутался в последний момент. Побоялся и решил пойти в аскезу, то есть, ну да. Он понял, что он неправильный выбор, в общем, сделал, и он должен пожинать то, что посеял. Бесполезно уже до вас там пытаться достучаться, вы, вы уже пережили для вас это пройденный этап, вы его даже, ну как бы, возможно, даже и не узнаете, да, в его теперешней форме, да, у вас сейчас новая жизнь, новое начинание, ну да, да, да, для вас это пройденный этап, он вам нафиг не нужен, этот человек, просто так, для общего развития, да, вы решили посмотреть этот расклад. А будет ли этот человек вам проявляться, да, селение? Если... Нет, специально нет. Однозначно. Но сейчас он переживает все еще, да, пытается восстановиться. когда восстановится, возможно, он, типа, как бы объяснить случайные встреча то есть... Да, случайно встреча либо произойдет, либо он как бы сделает все таким образом, что как будто вы таким нежданным негаданным, случайно увидели при параде. На самом деле это все будет продумано заранее. На много шагов вперед. Но в любом случае он с вами побоится заговорить первым. То есть все в итоге будет зависеть от случая. Что вот так вот? У вас все прекрасно, но этот человек сейчас находится в переживаниях. Я не знаю, что между вами произошло, но вот реально человек конкретно вас обидел. Обидел, предал и уничтожил в какой-то мере. Но вы собрали все осколки и двинулись в новое. Да, вы поплакали, посидели, подумали, поболели. Ну, ничего, жизнь продолжается. Да? да, Жизнь продолжается Вы даже, возможно, кстати, эзотерикой Начали увлекаться причинно следственные связями Да, вот это Откуда, чего, как вообще да, Прорабатывать себя, свой, возможно, детство То есть вот это вот все Таким образом То есть это, этот мужчина Получается для вас был огромным толчком Вперед только развитию, да все вы уже переболели у вас уже все по новую новую жизнь новая. уже реально не то что не примется даже его и не узнаете честно говоря такое ощущение складывается то есть он-то вас сразу вспомнит да поймет кто вы, что вы, какая вы. а вы даже не заметите скорее всего он на дороге такие дела я надеюсь вам от, откликнулся как-то этот расклад, чем-то, возможно, помог. И вы оставите свои комментарии, подпишитесь на канал, поставите лайк, дизлайк. Мы будем смотреть, насколько зашел вам этот расклад. И обязательно посмотрите другие видео на этом канале. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.